Всем доброго дня! Я Татьяна Безбаченко, мне 56 лет. Хочу оставить свой отзыв о прохождении школы осознанного питания у Лидии Бойко. Ну, первое, что я пришла на этот э, курс обучающий, что я полностью, процентов доверяю Лидии как учителю, потому что я у нее прохожу курс э, целительства Рейки, планирую пройти курс э, астрологии Джойтиш, и поэтому нисколько не сомневалась. А, второе, что я хотела... Почему я взяла этот курс? Потому что, ну, вы же сами понимаете, что каждый имеет свои э, недовольства о своих каких-то лишних килограммчиках. Вот у меня это было 5 килограмм, и, конечно же, сантиметры в талии, в бедрах и в ногах. Так вот, могу четко заверить, что мои ожидания даже превысились. Результат, вернее, превысился, превысил все мои ожидания. Талия, бедра и ноги, Построили на 3 сантиметра, 5 килограммов эти лишних ушли, но, дорогие друзья, появилась легкость в теле, энергия, ясность ума, какое-то, знаете, совершенно другое чувство, блеск в глазах, желание жить и творить. Вот. И на самом деле это все было совершенно несложно, но очень мне понравилось что мы делали это по этапам, перезагрузку гормонов, что очень-очень важно. Вот. Кроме того, я не хочу возвращаться к тому пищевому поведению, которое у меня было. В принципе, оно у меня было правильное питание. Вот. и Почему? Потому что есть продукты, которые наш, у нас являются совершенным балластом. Дорогие друзья, нисколько не сомневайтесь. Идите на эту школу, и поэтапно и вы следи, шаг за шагом ваше тело приобретет то, что вы хотели, и ваш организм получит то, что ему нужно.